разыгрывая суету с арбитражом, суля вам при этом баснословные барши. Тут все зависит, не скамная ли эта платформа, а куда вы отправляете свои средства. Лучше просто этого не делать, не стоит доверять свою криптовалюту незнакомым сервисам. Не указывайте кошелек, не принадлежащий вам при зачислении средств. Подписывайтесь на наш телеграм-канал, где мы каждую неделю разыгрываем 15 тысяч рублей за обмен и отзыв. Ссылка в описании.